Практика очищения семей энергетических центров «Радужный дождь». Эту практику очень хорошо проводить вечером, после дня, полного впечатлений, стрессов, переживаний. Эта техника она очистит ваше тело, успокоит ваш ум и гармонизирует ваше общее состояние. Итак, приступим. Практика выполняется стоя. Встаньте, чтобы вам было удобно, и попытайтесь расслабиться. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и хороший качественный выдох. И еще раз вдох и выдох. И еще раз. Вдох. И на выдохе расслабьтесь. Уберите любое напряжение из ваших мыслей и из вашего тела. Сейчас мысленно перенеситесь на любое открытое место на природе. Это может быть поляна, зеленый лук вершина горы или берег моря, то место, где вы чувствуете себя абсолютно комфортно. Попытайтесь прочувствовать ту природу, которая вас окружает, шум волн или запах травы, пение птиц, полностью ощутить себя в этом месте. Снова сделайте глубокий вдох и выдох. И сейчас, находясь в этом месте, мысленно поднимите голову и представьте или увидьте над вашей головой облако, которое переливается всеми цветами радуги. Насладитесь созерцанием этого чудесного, красивого облака. Вы смотрите на это облако и чувствуете, что начинается дождь. И первые капли красного цвета начинают капать на ваше лицо. Они стекают по телу и смывают с вашего физического тела усталость, стресс, болезни и устремляются в землю. Почувствуйте, как вместе с этими красными каплами уходит все напряжение сегодняшнего дня. Ваше физическое тело обретает второе дыхание. Благодарите красный дождь. И вот уже частые оранжевые капли начинают капать на вас, омывая с головы до пят. Этот оранжевый дождь успокаивает ваши эмоции, убирает раздражение, злость, недовольство, критику и приводит вас в состояние гармонии, с окружающим миром. Благодарите, оранжевый дождь. И вот уже желтые капли дождя Все сильнее и сильнее омывают вас, Очищая ваш рассудок, Приводя в успокоение ваш ум, Усиливая вашу интуицию, убирая последствия любых конфликтов, пережитых в течение дня и наполняя вас радостью. Поблагодарите желтый дождь. И вот сильный дождь зеленого цвета начинает струиться по вашему физическому и духовному телу, гармонизируя, очищая, принося мир и любовь в ваше сознание, открывая ваш сердечный центр и помогая. Принимать и дарить любовь. Зеленый дождь, стекая по вашему телу, уносит следы разочарования, обид, непонимания. Все это стекает с зелеными каплями дождя в землю. Вам становится легче дышать. Поблагодарите зеленый дождь. И вот уже потоки голубой воды сильно и сильно стекают по вашему телу. Особенно много их попадает на ваше горло, вашу шею. И эти голубые потоки воды, они смывают обиды, раздражения, недовольства, оставляя осознание божественной любви ко всему живому и неживому в нашем мире. Потоки голубой воды прочищают ваш головой центр, и помогают вам выражать себя, мир доносить миру то, чего вы хотите, проявляться в полной мире. Поблагодарите головой дождь. И вот синий-синий ливень обрушивается на вас мощно и сильно. Но вы с наслаждением принимаете этот поток внутрь себя, впитываете каждую его каплю, ведь это знания, которые даются вам от высших светоносных сил. Синие капли попадают на вашу голову на ваш лоб в область третьего глаза очищают ваш ум ваши мысли улучшают память дарят способность видеть причину и следствие дарят понимание а также уносят психическую усталость с потоками синих капель в землю. Поблагодарите синий дождь. А теперь поднимите ваши руки вверх и увидьте, как просто водопад фиолетового цвета начинает литься с небес на вас. Фиолетовые капли полностью покрывают ваше тело со всех сторон. И вы стоите в потоке фиолетового цвета. Почувствуйте энергию, которая приходит в ваше тело, почувствуйте ее кончиками ваших пальцев как легкое покалывание или тепло. И почувствуйте сейчас полное единение с высшим источником, с вашим высшим я. Откройтесь для наполнения энергией на ваши вычищенные центры и примите с благодарностью все то, что изливается сейчас на вас с небес фиолетовая, трансформирующая энергия, наполняющая, очищающая, божественная. И поблагодарите за эту возможность. И просто насладитесь этими мгновениями. Чувствуйте себя единым вашим высшим источником. аккуратно сложите руки в жести на мосты на уровне груди поблагодарите радужное облако за очищение и наполнение Поблагодарите высшие силы и поблагодарите себя посчитайте про себя до трех И скажите, голова моя светлая и ясная. Я отдохнула, полна сил и энергии. Делаем глубокий вдох, выдох и открываем глаза. С вами была я, Дориска Стива Мендоса. Желаю вам творческих сил, вдохновения, радости и активной, бодрой энергии.